Здравия, друзья! С вами Владимир Ищем Я представляю вам автоматизацию от Сибирь и обновление второй этап. Сервис укорачивания ссылок. Хотел бы вам показать о а сервисе укорачивания ссылок. Прямо вот на ваших глазах я сейчас буду укорачивать ссылку. Только что залил обновление, то есть ну, расширение на Google Диск. Вот она лежит. И что, да, то есть как этим пользоваться. Я сейчас делаю доступ по ссылке. И, как видите, ссылочка у нас очень большая. И передавать такую ссылку не всегда бывает удобным, особенно через соцсети ВКонтакте или другие соцсети. Поэтому я копирую эту ссылочку и иду в сервис Bitly.com bitly а, это сервис, где вы можете зарегистрироваться, и у вас все ваши ссылочки здесь будут храниться. Также вам будет доступна статистика переходов по данным ссылкам. И сейчас я при вас создам новую ссылку. Вставляю ее. А, вот он автоматом мне придумывает имя, которое я также могу изменить. А, то есть у меня уже есть название. Так, я уже недавно создавал релиз, но вышло так, что в этом релизе оказалась ошибочка, и мне пришлось его мне пришлось его изменить, да, то есть сделать обновление. Если нажать Edit, то я могу, в принципе, это название скопировать. То есть я беру, копирую название. Возвращаюсь в свою ссылочку, которую только что создал. Также нажимаю Edit для редактирования. Вставляю ее сюда и меняю номер редакции, то есть версии программы 1.0.1. Жму Enter для того, чтобы применить. Все, наша ссылочка создана. Теперь эту ссылочку можно копировать, отправлять людям да, то есть в соцсетях, там, в скайпе. То есть делиться уже ссылкой и люди будут скачивать. А сами, естественно, мы можем перейти и скачать этот релиз это расширение для Chrome. Если заглянуть внутрь, то вы увидите просто файлики, которые используются для работы. Что нужно сделать? Нужно просто скачать вам это расширение. И сейчас мы будем устанавливать его в Chrome. Вернусь к нашему плану. То есть скачивание я вам только что показал. Ссылочку я вам дам после, ну, под видео, соответственно. И приступим сразу теперь к установке расширения в Chrome заходим в браузер Chrome и у нас есть здесь такое меню нажимаем на него заходим в дополнительные инструменты заходим в расширение и нажимаем а, у, обычно у людей вот эта галочка не стоит включенной, то есть обычно расширение вы, режим разработчика выключен а вам нужно включить режим разработчика для того чтобы у вас появилась такая кнопочка загрузить распакованное расширение а, то есть если вы хотите, ну то есть я вам передал файлы, исходные файлы для того, чтобы вы могли установить это расширение самостоятельно, так как если бы вы были сами разработчиком. А для чего это сделано? Дело в том, что Google магазин сейчас а, сделал огромное ограничение а, для распространения расширений и для того, чтобы использовать, например, на тех же MacBook он уже запрещает использование расширений новых. Поэтому, ну, чтобы обойти все ограничения, которые он сделал, мы используем простой путь, просто открыто, с открытыми сходниками, да, то есть распространяем наше расширение, и любой человек может его себе установить и в принципе пользоваться, да, так как если бы он сам создал этот, это расширение самостоятельно. Итак, режим разработчика у нас включен, появилась кнопка «Загрузить распакованное расширение». А, дело в том, что после того, как вы его скачаете, оно у вас будет находиться, а, нет, это вот здесь вот я его скачал, оно у вас будет находиться вот в, в таком вот виде, то есть в zip-архиве. Его нужно распаковать, я обычно распаковываю прямо вот, распаковать здесь, да, то есть я нажимаю вот это. И он мне здесь создает папочку с таким же названием, и вот все файлики внутри имеются. Что дальше? Запоминаем, соответственно, адрес да, диск D, папка 1 у меня. И вот мы ищем у себя это расширение, куда мы его сохранили: диск D, папка 1. И вот эта папочка, которую только что мы из архива извлекли. Ее выбираем. И если вы все сделали правильно, то у вас появляется новое расширение. Называется автоматизация лидов. А версия. То есть, я текст не изменил в названии, да, то есть, еще исправлю это дело. А версия, на самом деле, у нас 1.0.1. Ну, тут, в принципе, видно, откуда она загружена. И галочка автоматом проставляется. Все, вас поздравляю, у вас расширение установлено. Осталось его просто протестировать. И здесь все намного проще, чем у нас было с кнопочкой. Для таксфона. Если мы сейчас, то есть, следующим этапом, да, то есть, тестирование работы расширения. А, зайдем, то есть, чтобы у вас все работало как надо, вы должны быть авторизованы а, в, в прайв-центре, да, где вы получаете лиды, а в хроме также авторизованы. Также вы должны быть авторизованы здесь в хроме в таксфон, и также вы должны быть авторизованы в призма тоже через хром, да, через браузер Chrome. Потому что в каждом браузере свои куки, нужно заново выносить пароль. Авторизация всегда ну, как бы заново делается. Итак, а, так как как только вы все это установили, расширение у вас готово мы можем приступить к, к тому, чтобы просто начать заносить лиды. А, за, давайте начнем с призма. У нас уже автоматом представляется Я вам покажу, что если вот я нахожусь в другой папке, а, просто я захожу в новый клиент, мне данные автоматом уже идут сюда. Давайте разнесем эти данные. Так, захожу в призм и нахожу вот она, эта почта, которая там была. Давайте я сначала внесу, соответственно, сохраню ее. Все, она у нас добавилась. Здесь я отображаю галочку «Добавлен в призм». В призм он же добавился, потому что галочка еще не была проставлена. Мы просто можем обновить страничку, либо лучше... Мне удобнее просто нажать еще раз на new клиент. И он добавляет нам следующего клиента. Ага, это была Светлана. Все верно. Все по списку, все так же удобно. Попытался я сделать полную автоматизацию, чтобы вот у меня все прям кнопочка нажималась и все сохранялось. Но вот если я сейчас нажму, вы увидите такое вот, как видите, сообщение, да? А это сообщение, оно блокирует любую автоматизацию, то есть его нельзя закрыть, кроме как человека, если сам его не нажмет кнопкой. То есть, видать, предусмотрели полную, ну, ликвидацию, полной автоматизации, чтобы никто не накручивал никаких вот, вот этих вот неусуществующих e-mail, вот. Ну, поэтому нам приходится делать в таком полуручном режиме, вот. То есть надо будет эту кнопочку самим нажимать, чтобы нажать и галочку. Ну, сообщение выведено. Итак, у нас уже Косарева Марина. Марина. Вот, в принципе, сейчас после Марины еще двух добавим. И у нас будут... Так, Роман. Романа добавили. А, Дмитрий. Последний у нас Дмитрий. Так. Ой, зашел немножко не туда. <смес> добавили Дмитрия. И после того, как вы всех добавили, вы можете наблюдать картину, что больше вам никто не добавляется. Да? То есть все. То есть как только лиды выданы, у вас в принципе опять начнется заполнение. Заходим теперь в «Таксфон». Если вот вы были бы в другой страничке и просто зашли на зарегистрировать партнера, то у вас автоматом данные добавляются. Соответственно, ну, женский ставим, жмем далее. И, в принципе, готово. Да? То есть, возвращаемся в лиды, а, в таксфон переходим. Так, я сейчас не, за, не запомнил. Ага, вот, это было, вот этот лид был, я помню. Все, добавлен таксон, И в следующий у нас будет Вавана. Ну, Владимир. Захожу в таксон, mm. Ну, в принципе, мне сейчас просто в этом браузере... А, нет, вот она, закладка есть. Нашел я ее. Все, да. Добавляется Владимир. Добавляем Владимира. Отмечаем Владимира. Так, следующая Вера у нас. Возвращаясь по вкладке, то есть, ну, в принципе, уже проще даже стало, так как um, у нас нету теперь, не нужно жать лишнюю кнопочку лишний раз, она уже все само догадывается, все само понимается. Так, это у нас добавлен, ну, сейчас будет Дмитрий, да, добавляться, по-моему. Да, сейчас будет добавляться Дмитрий. Ну, наверное, на Дмитрия я закончу. Отмечу его сейчас, что он мне добавлен. И это, в принципе, по обновлению, да, то есть по расширению все. А какие будут у вас вопросы, соответственно, вы мне... То есть, в принципе, здесь вопросов быть не может. Здесь могут быть только вот, если все поэтапно делать, у вас все должно получиться. А просто надо соблюдать порядок действий и авторизоваться... в. В таксфоне, в призме и в профцентре именно через Chrome. У кого будут какие-то, ну скажем так, сложности, соответственно, звоните, пишите. Я и Денис, мы будем в этом вам помогать. Вот. Также можем по скайпу дистанционно, да, то есть управление посмотреть и все такое. И сейчас я хотел бы вам дополнительно ко всему обновлению просто поделиться еще одним файликом. Это такая табличка Excel. В, планах, в плане я ее показал как призма ежедневное реинвестирование. За год сумма увеличилась 4 раза. А сегодня у меня был созвон с одной из нашей девушкой. Она у нас тоже есть в автоматизации и роботизации. Она уже зашла в призму на значительно крупную сумму, то есть уже свыше 3600 монет. И мы просто делали для нее личный расчет. И делали расчет. То есть у нее сейчас... Капает призм где-то со скоростью 0.0.18, да, то есть монет. Вот, это у нее сейчас около 6 монет всего капает, 6 чем-то монет в сутки. А если вот у этой девушки будет в структуре около 1000 монет, да, то есть если она в структуру подпишет еще людей на 1000 монет, что не очень-то и трудно сделать, то ее процент в день увеличится вот до этой степени, да, то есть мы по таблице посмотрели. Увеличится практически в два раза. Мы сделали просто расчет на то, что будет, если эти суммы ежедневно реинвестировать. Что я сделал? Я просто сделал перемножение, соответственно, общей суммы на кошельке на процент парамайнинга в сутки. И реинвестирование я сделал также с вычетом 0.5 призм. Да? То есть, вот эту комиссию я тоже учел. И у нас получается, что с каждым днем у нас вот так, вот так вот потихонечку количество монет увеличивается, если делать ежедневное реинвестирование, да, то есть раз в сутки. А общий месячный вот так, итог у нас вышел, что с 3600 у нас где-то увеличение было на 428 монет, что соответствует тысячи рублей, да, вот с этой суммы. Я не помню точно, какую на сумму сказала. То есть, вот эти 3600 монет, если их просто на 57 рублей умножить, да, то есть, это где-то 205 тысяч рублей. Но человек, когда вводил эту сумму, то есть, он вроде то ли 220, то ли 240 тысяч в итоге это потратил, да, с учетом всех вот этих комиссий. вот. И что в итоге? Когда я стал... Расчеты производить на целый год, я немножко удивился, а, на, насколько... А потом, в принципе, у меня все стало ну, в, на свои места, я понял, почему так это сработало. А, за год мы сумму посчитали, а, она увеличилась, да, то есть плюс 300% я вот разницу умножил. И это, то есть, 4 раза, да, то есть, если мы просто разделим вот эту сумму итоговую, которую у нас на кошелечке потом получается за 365 дней, а, то делим ее на 3600 первоначальных монет, да, то есть в 4 с лишним раза увеличивается сумма. А, при этом следующий месяц заработок будет в, в 1725 монет, что соответствует 98 тысяч рублям за этот месяц, да, то есть вот с этой суммы. И, то есть сумма увеличилась практически в 4 раза при небольшой структуре в 1000 человек. Да, то есть имея, вот, имея сумму от 1000, от 1000 монет, да, у вас вот такой вот идет процент 0039. И это мы учитывали в случае, если человеку вообще не выводят деньги с призм. Да? То есть в случае, если он их не тратит, они просто копятся и ежедневно происходит вот такое вот реинвестирование. Потому что сами понимаете, а если вот, вот эти вот уже реинвесты пошли, да, по 55 монеток в сутки да, майнится то, соответственно, они дают значительный прирост следующему да, майнингу. И следующий уже происходит намного больше монет. А почему так происходит, что такие крупные суммы выходят? И почему это нас не должно удивлять? А дело в том, что если вы возьмете те же самые, скажем так, ипотеки, да, где вы берете, там скажем, несколько миллионов на 20 лет, то вы, выплатив, скажем, там один год всего ипотеки, ну, погасите там тысяч на 20 ипотеку, и тысяч на 200-300 у вас будет только проценты. А, а здесь парамайник нам показывает, что у нас идет как раз-таки а, ипотека наоборот, да, то есть это у нас кредит наоборот, когда мы с вами зарабатываем на своих деньгах, и при этом зарабатываем те же практически проценты, что и банки когда-то, вот, ну, и, в принципе, до недавнего времени на нас зарабатывали, используя нас, как кредитуя нас здесь все происходит в точности да наоборот и выгодут чисто для нас мы сами эмиссируем деньги из такой пользы для себя что вот выходят вот такие вот приработки и а, увеличение таких вот цифр да то есть практически а, имея структуру всего-то на тысячи монет а, естественно имея структуру на большее количество монет там будут чуть-чуть больше цифрки ну, я их уже не рассчитывал, потому что как бы нам надо начинать хотя бы с такого вот минимума. А этот файлик для ваших расчетов, если вам будет интересно внести это, вы можете просто поменять вот здесь цифру. У меня сейчас там стоит 100. То есть человек может посчитать себе на 100 монет. Ну и соответственно, ну на 100 там чуть-чуть процент должен быть поменьше, да, то есть, чем 0.039. Потому что все-таки я делаю расчет от 1000. Да, то есть ты 3600 по таблице ее подставил. вот. Ну и в принципе вы можете также этот файлик под себя подредактировать, как вам удобно. Если вам будет интересно, скажем так, поиграть с цифрами или с цифрами по структуре. Ну я думаю, в принципе уже вот этого достаточно а, в том, чтобы вот убедиться. Да? То есть я вот ввел 1000 монет и вот она цифра увеличилась практически в 4 раза. Да? То есть 4000 получается в, через год... У тебя уже на майнице. Ну, собственно, это все. Думаю, на сегодня хватит. А, до свидания. Всем успехов и дальнейшего, дальнейшего развития, да, то есть, плодотворной работы с нами вместе с автоматизацией отправовец Сибирь.